Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин на итоговой пресс-конференции затронул тему не только грузовых автомобилей. Так инвестиционный план на 2023 год, сверстанный на 20 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в 2022, касается в том числе и электробусов. Нынешние электробусы, выпускаемые нефтекамским автозаводом, сильно зависят от импортных комплектующих. Ключевой компонент, ставший дефицитом, электропортальные мосты ЦТФ, в которые встроена пара электромоторов этого же немецкого производителя. Чем конкретно будет заменен этот узел, пока не ясно. Минувшим летом КАМАЗ доверил НИОКР, по аналогу, совместному научно-образовательному центру с институтом имени Баумана. Но даже в случае успеха на внедрение понадобится время. Скорее всего, у КАМАЗа готово временное решение. Ведь главный электробусный клиент, Мосгортранс, не ждет и намерен закупать по полтысячи машин в год. Опытный антисанкционный образец уже есть и докатывает зимние испытания. Серийное производство начнется в феврале, и с этой машиной КАМАЗ выступит на очередном тендере. В минувшем году КАМАЗ неожиданно вышел в легковой сегмент. Создается отдельный легковой дивизион. Камский автогигант технологический партнер московского автозавода Москвич и держатель одобрений типа транспортного средства на кроссоверы Москвич 3. К слову, согласно от они называются КАМАЗ 2135. В 2024 году Москвич обещает представить собственную легковушку на универсальной платформе. Отвечая на вопрос о ее будущем, Сергей Кагугин отметил, что консолидация отечественных производителей в этом вопросе пока не наблюдается. Для покрытия потребностей нашей будущей группы легкового дивизиона объема будет недостаточно. Если АвтоВАЗ и другие производители сочтут нужным, будем консолидироваться. Если объема недостаточно, то сама судьба подсказывает объединить проект новой платформы для москвичей с разрабатываемым электромобилем «Атом», он же КАМА-2 прототип которого тоже должны представить к концу 2024 года. Лично мне этот проект очень нравится. Собранная нами международная команда весьма активна. Мы работаем с «Росатомом», у которого есть серьезные претензии на производство батарей и который готов их изготовление финансировать. Мы «Росатому» интересны знаниям рынка и конечным продуктом. Когда «Росатом» начинал этот проект, он собирался производить батареи с сегодняшнего дня. Но наши технологии объяснили, что пока все будет организовано, продукт устареет. Росатом скорректировал инвест-программу и сейчас разрабатывает батареи, которые будут актуальны через 3-5 лет.